Когда смотришь на этот огонь, он завораживает. Бензопила — практически третья рука. С каждой скважиной надо обращаться как с женщиной. Быть мощным — это не только иметь крепкие мышцы. Там Нужно верить, что ты намного многое способен. Ты должен быть в душе человеком. Вот если есть ровнюк в глазах, уже значит, все хорошо.